Вот Антон ты такой, я! А. Вы... Вы... Как тебя баба твоя держит, Давай Давайте, давай. Все, я больше не отойду. давай говорите. Ну, как его баба держит? Давайте, давайте. Про бабу мою давайте. Я бы выгнала тебя уже давно. Правильно, правильно. Кошмар. Это как она терпит тебя столько лет, наверное, Снимайте, вы моих собак загубили. Вы моих собак уничтожили. Вы меня так подставили. здесь. Да, у вас такая порнография, сюда это пипец. Бог вас накажет. Вы собаку в голову застрелили. Вы меня задавить хотите? Скрывается с места преступления. куда ты едешь? Ох ты! О, наезд! Все. Наезд! Стой! А пойди сюда, ты поехал! Водитель транспортного средства лишен водительского удостоверения, был пойман в состоянии алкогольного опьянения. Вы сказали, приходите и помогайте. Чем вы почему разговаривали с воротами, что ли? Здравствуйте. А почему ночью вы ночью-то пришли? Вы в наряде пришли Подождите. помогать? Подождите. Ночью? Подождите. Действительно. Вы в наряде помогать нет, пришли? Конечно. Приехали спровоцировать опять какой-то конфликт, так? И зачем на территорию проникать? Да я проникала, туда вообще не ходила. Туда. Ну, я туда. Не, я туда. не ходила, даже нет. вот, я вот тут вот стояла. Я туда не ходила, нет, нет там тут. Нет, нет честно, вот я клянусь себе прям такие дураки. Я знаю, а я кто? была, через забор перелазила даже. Понимаешь, что творится у вас. Вы это кто? ужас. Вас как зовут? Давайте познакомимся. Вас как зовут? Вы кто? А ты нет. Вы Вы кто? Кто? Я тебя своими ногами задушила бы. Вот это вот это Разрушила. она. Разрушила. Вот, ну, вот. Задушила. Вот. Не Никак меня не зовут. И звать никак. Пришелец, пришел. Не трогайте меня, пожалуйста. Я да, тебе-то мне даром не нужен. Никак... Да не надо на меня возбуждать. У а как это делать, не Если а? вы а? не имеете а? деньги. Какие деньги? деньги име... А вы тоже, да, проходили на территории? А? Я не проходил. Я тут стою. Mm. Это тот самый Вадим, который фотографию президента в дробу положил. Он сейчас пока сидит в машине. Это его спасает. А вас, кстати, почему? почему у вас есть дырка такая? Дырка можно было за это дырка? время выстроить? Вот хотя бы закрыть вот такую. Выстроите, чтобы... выстроите. Покажите, что вы можете. И... Ну, хочу, знаете, ну, с вами никак не договоришься. Почему? Не Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? У вас цель приезда-то какая была? Приезда, поговорить с Ангелиной. Так ее здесь не было. А позвонить нельзя было? А, а папа, не скандально, я громко, просто громко ровно. Да, не хочу ссориться. Не а вы, видать, не под тем но ходите. Максим. Под вот каким вы, Господом Богом, не, ходите? Отойди, пожалуйста, выкури. Дайте, мне слово. Ну, дайте мне слово. Ну, дайте мне слово, е-мое. Я скажу. В голос, голос. сторону Ангелины звучали угрозы. Какие угрозы? Вот О такие, чем ты говоришь? Такие. Я... А подскажите, пожалуйста, за последний месяц, что вы сделали для приюта? А да. меня тут не пускают. Я сказала, Ангелина, я здесь. Тех. Ну, тут просто в мой адрес неприятные вещи звучат. Мы вроде договаривались нормально общаться, а потом... Вот теперь я тебе летят точно по башке, да. А это не рука Рукавриклассная, да? Не Понятно. надо так делать, я вас тоже Давайте. люблю. Даже нет, не снимай меня, мне наплевать, знаешь? Не снимай ты, пожалуйста, вот, не снимай. Это вот компания. ты меня куда-нибудь выставишь, да? Ну он меня снимает, да мне наплевать антона это, понимаешь? Вот куда ты выкладываешься? Ну. Тебе не стыдно вот так, по идее? Не стыдно? Ужасы просто. Еще как -то... Алло, Ксения, добрый вечер. А у нас опять ЧП в приюте, какие-то пьяные женщины туда вломились, под воротами пролезли. В приют залезли под воротами пьяные женщины, матами орут, камень там размахивают. Вот мы сейчас туда едем, мы не знаем кто, мы не там, и вот только нам позвонили, мы сейчас туда едем. Возможно, но а -а -а. они там прошли к собакам, возможно, что хотят собаку украсть, вполне возможно. Да уже 112 звонил, 102 почему-то не работает. И сейчас приедем, я сейчас еще с ментам позвоню. Мы едем, едем. Тань, едем. Максим говорит мне сюда. Говорит. Добрый день. По, по улице Базовая, 34, приют Берегиня, сейчас вызову. Там какая-то женщина пьяная дебоширит, там матом кроет, орет что-то, пролазит под воротами на территорию, к собакам лезет. Можно туда сейчас наряд? Мы сейчас тоже едем туда. Желательно, Желательно побыстрее. Девушка, вечер добрый, по улице Базовой 34 сейчас я вызывал у приют Берегиня, там женщина какая-то пьяная дебоширит, капитально прям говорят дебоширит, у нас там ребята сейчас, там подлазит, пролазит под воротами, матом кроет, желательно побыстрее, потому что мы сейчас тоже туда едем. Вон они ездят, что вот они просто так ездят, куда вот он, а, ТПС. Да что, они должны Видишь ты какой, получил погоны капитана, раскомандовался сразу Они отреагировать сразу Давай, давай, командуй, погоны тебе не зря дали Сегодня твой вечер Остановись Кто меня видит, хотел? Здравствуйте. Макс. Да. Здравствуйте. Значит, я сделал... Мы приехали, да. тут много машин. Нам прислали смс что мы незаконно стоим. Хотя вы нам обещали. Не надо мне снимать. Это. Я журналист, Антон Николаевич Булгаков, с Микомчатский регион. Мы, мы согласны с тем, Я журналист в общественном месте а имею вы право. В общественном месте. А имею право. Право. Имею. Да. Вы не снимайте. Сейчас поедем. -по не снимайте, вы моих собак загубили. Да. Вы моих собак. Уничтожили. Где хозяйка? Где хозяйка? А? Плиток. Вот смотрите. И сейчас... сейчас. Вот именно вот сейчас. Антон Николаевич могу... Болгаков. Можете сфотографировать? Мы вот такого достали. С какой трубы? С трубы за бетонными плитами. А что вы там делали? Вы лучше мусор да, посмотрите все. и вам мы свалку тобой, сделали. Мы, мы свалку уже снимали там. Вот снимайте. Надо поедем, охранять, мы... огораживать. Сейчас поедем, а дел полетим. Ну да, собаку... надо огораживать территорию. Вы собаку в голову застрелили. Кто? Ну, а ну-ка ну скажите еще раз, пожалуйста. Что, что, что, что, что? Сними, Антон, пожалуйста, машину. Сейчас мы будем вызывать. Вы вызывайте. Вызывайте. Да? Ему вы... сказали, и он договорил. Ему сказали, и он договорил. Да, Куда вы меня так всех? подставили. Стоять здесь. Да. здесь Нет стоять. документов нам с госветнадзора звонит. Ну, вы да, вы да, заявили да, Комаровой. Да, да, не сейчас Бог не вас накажет. Да, Все, я вам никогда собак не да, передам. Не убежайте, У вас такая порнография. Это оставить, пипец. Пипец. Вы меня задавить хотите? Можно Куда вы собираетесь? Все, выезжайте. Оформляй ложный донос, Макс. Да. Сейчас полиция приезжает. Да, скрывается с места преступления. Ложный донос был, что ты якобы этих... Ну, якобы собаку ты... застрелил в голову. Да, Там у тебя есть на видео, что он сказал, что я застрелился? На аудио есть. Да, все. Замечательно. То есть, когда он говорил, он не попал в кадр. Ну хорошо. Ну, я-то слышал, что именно он сказал. И ты слышал. подожди. Ух ты! Ох, наезд! Все, наезд! Стой! Э -э -э! Стой! Отвози, куда ты поехал? Ты человека сбил! Водитель транспортного средства лишен водительского удостоверения был поймал в состоянии алкогольного опьянения. То есть он пьяный был сейчас? Ну, не, он всегда был пьян. А сейчас? сейчас не знаю. Ты зафиксируешь, что он по тебе проехал? Ну я прям заснял вот так вот, что он прям рядом со мной. Я в последний момент там буквально 2, 5 сантиметров было. Никак меня не зовут. Никак вас не зовут? Конечно. Да, мы сейчас поедем а вы, со всеми знакомствами. Даже, даже нет, не снимай меня, мне наплевать, знаешь? Дело в том, что ты за них идешь, а ты посмотри, что не там с лаванами. Не, не, не трогайте Подниться. меня, а пожалуйста. Я тебя-то мне даром не нужен. Не так. кричите, Понимаешь? пожалуйста. как зовут? Никак меня не зовут. И звать никак. А тебя как? Откуда ты пришелец пришел? Мне ну, ну, да, интересно да, знать. Да. С того света, да. наверное. Ты посмотри, как каком вы кто? Вы а нет! Вы ты, кто? Нет. Привязаны они вот на такой метровый, да вы что? вы это можете знать? Я знаю! От... Я была через собор перелазила даже! Понимаю, что творится у вас! Вы это ужас. Вас как зовут? Я знаю, я была через собор перелазила даже. Понимаю, что творится у вас. Это ужас. Я работала. Представьтесь, пожалуйста, сотрудникам полиции проще я было р... на вас возбудить уголовное дело. Да не надо на меня возбуждать уголовное а а дело. Я вы... тебя не убила, я тебя а не прибила. Если на, на то пошла. Да, вы я сейчас... тебе ничего плохого не говорю. Ой, не даже не надо. Даже вы вот не вы нормально к собакам да? относитесь, да? если я вы бы... имеете деньги. Какие деньги? деньги именно... Это вы! Умеете, эти деньги, деньги, какие деньги? Просит просит Скажите, деньги, какие? какие! Вы нас сейчас сам обвиняете! Вы... Кто нам выделяет? Нам только перечисляют Кто? деньги. Кто? Только? Все люди, Мы только Ангелина просит деньги. Все люди. А, и, а, Ирина, а в каком состоянии собаки? Тебе не стыдно вот так, по идее? Не стыдно? Ужасы просто. Несчастные. А если бы вас закрыть в эту клетку и годами держать, что бы было дальше? Вот скажи, пожалуйста, ты бы через неделю умерла. Несчастные животные. Очень жалко мне. Не подумай, что ты творишь. Вы так бы да, говорите, что никого не допускают. Вот. Почему давай? мы, вот я, мой муж, мы можем спокойно зайти, мы можем помочь. Мы живем здесь. Вы живёте Вы живёте здесь. здесь. Живёте а, здесь. а кто вам такое сказал? Сказали, что он требует. кто вам такое сказал? Ангелина, заглуши а двигатель. У вас есть варианты суши? У вас есть куда но сейчас помогали, забраться? Но... Ангелина, ну помогали же девчонки. Ну почему так случилось все у вас? Не я помогаю. почему, потому что, не что не если я помогаю, то я не Человек ведет себя неадекватно, руками. не надо разговаривать. Кто, неадекватный? Кто неадекватный? Я бы этот раз принесла. Шкур, мешка принесла, накрыла все. Я не сошла никуда, я просто бросала, постучала и сказала, Ангелина, я здесь, я школе. шкур и уехала. Я могу возить и хлеб, я могу возить и шкуры вам. Я могу помогать. Ну, буквально. Ребята, фамилия Яковлев, наверное. А вы тоже, да, проходили на территории? А? Я не проходил, я тут стоял. Mm. Тут стоял. А вот эту женщину, как зовут, не Нина, случайно? А, какие скрытые люди. Так и как по помогала тебе. Понимаешь, Ангелина? Ну ты же вот так посадила и все. Ангелина, ну аж так и не справишься с этим детенок Тимур. Ну надо тебе помощь. Ну, чтоб собакам было хорошо. Вот чем дело. Пожалуйста, ну, приходите, помогайте. Читаю, так пишу, вы почему слушаете других? Вот за меня тоже все писали, что я молчу, потому что меня выгонят. Вот сегодня а я перестала. Не, не, не снимайте, пожалуйста. Вот, не снимай. Вот, вот, вот это я перестала. Не Вот Убери, пожалуйста. постоянно. Сейчас будет 10-й этот а показывать. Это Зачем это, это, нужно? это а нужно? И 12 и 15-е покажет. Куда защитить? А я что? -то? Я что, пришла драться, что? Ли? Я пришла с Ангелиной вот поговорить. Скажите, а вы пришли, когда нас тут не было, с кем вы пришли разговаривать? С воротами, что ли? Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы пришли разговаривать с Ангелиной? Если даже не оповестили. Мы, мы сюда не должны здесь. были сейчас а, ехать. Я, я посмотрел, показываю. А почему я, я оповещать должна, если вы сказали приходите и помогайте. Вы же Кому так сказали. Ночь. Ночью! Вот там, Ночью на... помогайте! Ночью! Да. да? Ночью! Когда Причь вам сказали, приходите помогайте? Анжина нам не сказала, можешь Когда? приходить и помогать! Когда? А почему да. вы в ночь это пришли? Вы пришли, наряде пришли Подождите. Подождите. Подождите. в наряде помогать? Ночью? Действительно. Вы приехали спровоцировать, я я спровоцировать не опять какой-то конфликт, нет. так? Я говорю, ну женщина, а чего вы кричите друг на друга? Это бы да, там? Там Вадим, да, яков, которым мы работали, да, который якобы, да, да? Да? да, который Вадим, который работали, Замечательно. Если... Да. Это тот самый Вадим, который фотографию президента в распол... дробу положил. Ой, И... Да, это да все, сейчас еще это фотография. У, у меня у с собой документ, я сейчас еще буду. Это у меня еще повторно на это писать залечь. А вас, кстати. Максим, да прикольно. Пожалуйста. Вот Ой, эта спасибо. вот женщина, это та самая Нина. Ну по подходи я сам. По голосу слышно, да? По хрипоте. Пожалуйста. Я тебя своими ногами задушила бы. Вот это, вот это Разбужила, она. Но не вот. А, вам, вам уже, а уже как сутировали, да? Нет, а все оскорбления и все Понимаешь? остальное. Этого вы не слова писали, что это вы. Нет. Вот. А вы когда были на участке? На участке когда? Да. Я здесь не заходила. Не заходили? Нет. А почему вы подписали нет. жалобу, что у нас на участке не облагорожены? Ну здесь не облагорожены же? Знаешь, что такое благородный участок. Это когда там луг, с травой, деревья. Зачем? Так это вот вас у меня. А, вас, а, кстати, почему? почему у вас есть дырка такая? Ну, здесь могут прибежать какие-нибудь вообще собаки. А так, вы подождите, там, а вы, почему вы компетентны я? в этих Нет, вопросах? Почему это? задаете этот вопрос? Ну почему такая под... дырка? Подожди, Максим, дырка можно было за это время выстроить, вот хотя бы закрыть вот такую. Выстроите, Покажите, что вы можете, Ну с вами никак не договоришься. Почему? Все с нами прекрасно договариваются. Вот сейчас замечательно, что мы здесь беги! Ой, это как его зовут? Антон, убери, пожалуйста. Хватит это снимать? Для вас, Антон Николаевич. Пусть. Нет, для меня ты Антон, понимаешь? Нет. Старший тебя, Нет. я имею не право говорить так. Нет. Все. Антон Николаевич, никак иначе. Хочу а это. Ты, ну ты теперь такая стала. Ты же не была такой вообще. Когда? Ты была да, наверное, не надо. Сейчас Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? А? Ангелина? Ангелина, ты почему сегодня ненормальная девчонка? Да? А вот говорят, что ты обычно нормальная была. Ангелина. Ну как? надо тебе на этот раз пойти, ну я не знаю, ну почему тебе, вот сейчас, смотри, никого не считают, я в карантин сейчас, это на. карантин. Ангелине такой взгляд вообще. А подожди, Ангелина, две, две, нет, ну где даже, назад? Так у вас цель приезда-то какая была? Цель приезда поговорить с Ангелиной. Так ее здесь не было. Приедет, я ждала. Почему я ждала? Потому что. А, хотела а позвонить, а, а позвонить нельзя было. А у нее телефон. Давай, я со своего телефона буду звонить, а у нее телефон не отвечает. Ну, не знаю, я дозванюсь. А это старый номер, может быть, старый номер, я не знаю, Я звоню с заразом. Ну вот, ты поменял специально, чтобы тебя никто не разговаривал. Так а что, домашний адрес не знаете? Я домашнего адреса не знаю. Нет, не знаю, Это именно не знаю. Так него. а и что, а, а предмет разговора-то какой? Волонтеров не пускать? А знаете, почему их не пускают? Аселина, не обязательно этих. Я их тоже не знаю. Ты думаешь, я знаю? Я их не знаю никого. Я единственное знала, это вердохлёв Лену. Но мне про нее сказали, что она аферистка. Что она вот только дома собак никому не помогает. И это вот я, я поэтому не знаю. Ну, не знаю. Мне сказали, аферистка она. она как только вот своим собакам берет, больше никому. Сюда <плодисменты> Женщина, так, женщина, я вам так скажу. Я приводил сюда человек 15 волонтеров, добровольцев. И все проходили спокойно, потому что все себя вели культурно. А я не культурно вижу. Не, не знаю. Ангелин, я, вас я, я, раз, не при... я вас я первый вас раз вижу. Я вас первый раз вижу. первый раз вижу. Я только. Э, ну, вы уже меня... себе, по, вы уже себе позволили, это рукоприкладство и голос повышает. Рука... Ко мне, да. Какой рука... Да, рука... О чем ты говоришь? Рукоприкладство, да. Я да. Даже Почему всегда боишься того, что тебя рукой были классно приложат, а? а, ну, по а потому что да, меня не не электрошокером не пытали, пытали и пакет на голову одевали. Да, Вы ну, через это не проходили. Вы не, не да, знаете, да, что это такое. Это, а не не не я знаю. Не знаю. Не И поэтому к любому вторжению в мое пространство личное, да, личное я отношусь да, критически. Как нормальный, любой, любой нормальный ну, знаете, человек. Я до тебя не дотрону, зря ты говоришь, это вообще не трогай. Я никогда да, да, мужчинам да, не дотрону, даже да, да. близко. Стоять, это вы приехали, что посмотрите. Ваня хотела встретиться. Что ты сказала два года назад, что ты заберешь собаку ее. А, а? Это Дмитрий, да? Мы не говорили, что, да, не говорили, мы говорили, что она построена в мире. Ну, не знаю, она, говорит, говорила мы два года давали... Мы встретились с ней, потому что мы собаку кисали. одну и встретили, что потопился. Я смотрю, она идет. Я говорю, а где полиция-то? Не знаю. Ты, ты номер запомнил? Какой? Вот ты, белая бела Да какой? не ваш. Какой номер? Причем Это тут ваш? ваш? Я не про вас говорю, а про белую машину. Как тебя зовут? Антон Николаевич. Антон, Антон. Ну, Антон, Антон... Антон, Ник... Антон Николаевич? Ну, прекрати ты, ради бога. Я папа не скандальная, а ну, не вам. хочу ссориться Скандальные с вам, Скандальные бабушки говорят, что раздушу, ненормальные, неадекватные все остальное. Максим! Что? Мишка. Мне тоже говорят такие вещи. А. а вас как зовут? Я, я лично вам ни разу ничего не говорил. И вашему вот этому чуду я тоже никогда еще ничего не говорил. А то, что он пишет. Это вы пишете или он пишет? Кто за это отвечать будет? Сейчас поедем, я вам обещаю, я заставлю начальника полиции, чтобы вас не выпускали. оттуда, Все вот эти бумаги. Вот вот вот здесь вот до сих пор видите, все Максим. эти бумаги, которые Максим. на него написаны и на вас тут. И сейчас вы там останетесь. Их, значит, да раз. вы что, Давайте вы перейдите. свои компьютеры и телефоны Максим. выбросите, Максим. чтобы больше не писали такого. Я сейчас специально смотрю скриншоты. А вот он сейчас, пока сидит в машине, это его спасает. Максим. понимаете? Максим, понимаете? Максим, А да вы видать не под тем ходите? Максим, под каким вы Господом Богом ходите? Максим. Отойди, пожалуйста, покури женщина можно можно 5 секунд внимание ангелина 5 секунд внимание 5 секунд можно я скажу нет давайте познакомимся вас как зовут нина забыл зовут нина так. можно по имени да не на на тоже нет, Выставлять, нет, вот нет, все, нет смотрите Я не боюсь, конечно, я, не смотрите, не боюсь. я Дайте, мне, я слово, ну дайте мне слово, ну дайте мне слово, ё-моё Дайте слово-то, я просил 5 секунд, ровно 5 секунд Давай Вы сейчас будете нормально общаться? Я, я могу общаться, выключить? Конечно. Подождите, дослушайте Вы... Я могу выключить камеру и отойти в сторону? Вы не будете кричать на беременную женщину? что глупости какие-то, я такое вообще не позволяю, пожалуйста. Максим, а Ой, Антон, Ан Антон а Николаевич, говорите? пожалуйста, не повышайте голос, пожалуйста, я вас прошу по-человечески, не повышайте а голос, я... мы на высоких тонах разговаривали, да, да, я... да. мы сидели вот так с ней, да я только что слышал, Пошли. вы кричали много раз, ну у меня голос такой вообще, да. я, я скорпион, бляхомуха, я такой голос, трудитесь, поширили. трудитесь над собой, я вас попросил, Трудиться? Ну вот так, тихо не повышайте, говорить? да, не повышайте голос, спокойно общайтесь. Ну, если у меня командирский голос, тут ничего не сделаешь. Не... Вот сейчас же нормально общайтесь. Вот нормально. Да, вот командир. ты меня куда-нибудь выставишь, да? да? просто. Все, Естественно. Но... Я вас прошу, спокойно, ну, тихо общаться. Сегодня я хочу поговорить. Все, я, я же вам сказал, если вы гарантируете, что вы будете нормально, тихо общаться. Я, я что, драться на нее кину, что -то. Я не знаю, что у вас да тут происходит. Да новости? какие, ну, ну о чем как вы говорите? Вы что думаете, все прям такие дураки? Ну, я насколько понял, по голосу. С вашей стороны у в сторону, такой голос, в сторону Ангелины звучали угрозы. Какие угрозы? Вот О такие, чем такие. ты говоришь? Такие. Я сказала единственное, говорю: Ангелина, почему у тебя такой беспорядок? Вот что я сказала, и больше ничего я не говорила. Не надо Но мы договорились? Говорить. Договорились? Сейчас договоримся. Нет, мы с вами договорились? Я От отхожу, я, да отхожу. Конечно, я отхожу, я камеру, конечно. и вы спокойно общаетесь. Мы спокойно Хорошо? общаемся, мы всегда спокойно Хорошо? общались, а без вас общались. Все, так. договорились. Вот Антон ты какой, я! А. ужасно. Вот вредный какой, а. Как ну, вы... тебя баба твоя держит, а? Давайте, Скажи, давай. Все, я больше не отойду. Давайте, говорите. Ну, как его баба держит? Давайте, давайте. Про бабу мою давайте. Я бы выгнала тебя уже давно. Правильно, правильно, правильно. Зачем мне такой вот? Вообще ужасы просто. Действительно. Кошмар. Это как Терпеть тебя столько лет, наверное, еще. Ты же не молодой, я думаю. Но. Я у тебя не вижу лицо вообще. Но. Ты потому меня потому только снимаешь. Ну, он смотрит. меня снимает. Да мне наплевать, Антон, это, понимаешь? Вот куда ты выкладываешь? Ну, видео-то видели, наверное? А? Видео про приют видели? Видела, конечно. Ну, вот, я же там, там показываю. Ой, Антон, Антон, вот мальчик, знаешь, Антон, что тебе, ну, я как, скажу, скажите, мне подождили. так хочется, чтобы собакам было этим хорошо, и вода, и еда была, и чтобы пришли люди, и походили, да. и вольеры большие, вот что я хочу, понимаешь? А подскажите, пожалуйста, за последний месяц, что вы сделали для приюта? За последний месяц? Да. А меня тут не пускают, если пустят, я Не знаю, меня да поняли, узнали подожди, а меня Макс! тут не пускают, сказали, таких, кто, кто работал раньше, Ангелина знает, сказали, что никого она не пускает, да. все, я кто говорю, сказал, тогда меня не пустят. То пишут все. Вы, вы, вы, не, знаете, знаю, не знаю, на заборе тоже написано а за ним вот приют. Это, ну, то есть в интернете не написали. Напоминаю. Подожди, да. Нина, Нина, Нина, Анатольевна, да? Да. Нина Анатольевна, в интернете. Что она никого не пускают. В интернете да, написали. Не, не в интернете написали, что вас не пускают в приют. Нет, что не меня, что всех не пускают. Ну а вас-то? Кто был ужасом? А вы, уже с а вы за, за этот месяц сколько раз сюда приезжали? Вот так, я второй раз. Второй приезжал. раз. Я первый раз привезла шкуры, Два, две коробки больших и одна маленькая такая. Что за шкуры? Свины. Вот сюда я положила, перетаскали мы с Вадимом сюда, накрыли вот это, какой-то, вот этой, наверное, или вот что-то такое было. В мусорку, что ли? Зачем? Они Здесь же мусорка. Нет, мы туда поставили, потом перенесли. За ворота? Да, да, вот туда, к воротам. А кто не И закрыли. Шкуры принести? А там я стучала, никто не... было Вот так стучала, сильно? было Я сказала, Ангелина, я здесь. Я думала, у тебя камера здесь. А у тебя а тут нету камеры. Даже если она есть, мы же все равно не, будем, там не, будем, не будем. Ну я тебе помахала и скучала сильно да, прям вот так. Махать. Ангелина, я привезла шкуры, оставила и уехала. Я могла шкуры, я могла хлеб возить сюда. Я могла шкуры возить. 674? Угу. Милиция я наберу. Здравствуйте, <свят> милиция. О, твоих под а? А, ничего не случилось. Просто общаемся. Ничего не случилось. Зачем снимается? Он а? снимает всех. Ну тут просто в мой адрес неприятные вещи звучат. Мы вроде договаривались нормально общаться, а потом. Да, да, все нормально. Уехала. Вы типа закону нормально. нельзя снимать, правильно? Да я вот журналист, вот смотрите. Журналист Антон как Николаевич платно, Булгак. А, на Я могу да, тоже хуже купить и сделать, тоже стать. Я официальный журналист, могу показать приказ на, о назначении, устав и так далее. Завтра куплю и скажу то, что я купил. Ну, купите, приносите. Будем вместе снимать. Как его там все это? Нормально все. Все живы здоровы. Самое дело. И тебе желаю, крепко здоровья. Ну давай. Вот, приблизить. пошло нормальное, спокойное общение. Это вот сейчас тебе? уже нет смысла что снимать. Вот, могу покармить, когда едет Что там еще подмога едет? Может быть. А что они там встали? Не знаю. Разворачивался. Я в последний момент отскочил от машины. Вот теперь я тебе точно бабашки дал. А это не подружецы! Рукопригласанная по-дружески! Не Понял. надо так делать, я а, при исполнении... Да Это... ладно, исполнение какое? Я журналист. 144-я статья. Да. Вас препятствует незаконный деятельность Хорошо, ладно, сдавайте, здоровья. Я вас тоже люблю. Вот я и говорю. Я так всех люблю. Вот ты говоришь, что я кричу, что я это. Ну, это такой голос, Антон. Честно. Ну нормально же, можно было позвонить, созвониться, договориться с людьми. Зачем на территорию проникать? Да я проникала, туда вообще не ходила туда. Я не ходила. Даже вот я вот тут вот стояла. Нет, туда не ходила. Нет, нет, Антон. Нет, честно, вот я клянусь себе. А мы что приехали? Нам сообщили. Мы по видеокамере. Антон туда вот проникал. Посмотри, я не заходила даже туда. Ангелина, это малька ходила туда. А я, нет. я не ходила нам туда. Нам сообщили, мы приехали на, бабушку, на бабушку даже нет, она не бабушка, даже на отец. Нет, я говорю нам, сказали, что кто-то проник. Я Антон, не говорю, что именно вы... Я нет, нет. Я никогда, и нет, не, я даже привезла шкуру ну и поставила вот, здесь. Вот, я вот, не пошла туда. Вот недавно, четырех вот собак. Вот Ангелина разговаривает, разрешит, я буду ходить. Четырех собак недавно украли. Вот буквально два дня. Устали уже. Подождите, подождите. А всего 37 собак за этот год украли. Куда это годится? Это, конечно, много. Куда их отправляют тогда? А это вот те самые волонтеры, которые называются волонтеры. Вроде как они помогают, а сами собак тырят. Это как-то. Ну, это тоже не тоже Я вот помогаю, я приезжаю, с возвожу, видео снимаю. Ты молодец, Антон. Уборку навожу, людей привожу сюда, тут 15 человек приводил. Нет, надо. Надо, чтобы снова, Ангелина, все заработала у тебя, дитенок. Вот честно. Он... Вот бабушке надо малость а? Не надо мою бабушку. Да? А, а ты надо. тогда объясни, пожалуйста, своей бабушке, что не надо угрожать. Она угрожала жизни. Никита, да. слушай, что у меня что есть да. сообщение о да. правильной меня тоже многое. Это аудио сообщение есть в фантастике. Видимо, не за счет. Да? Но после, не после... Ну, женщины смотри, просто, женщины просто. Женщина, Смотри, подожди. Я кровь кровь тебе кровь скажу, кровь. я тебя ногами задушу. Есть за что вот действие такое, да, как бы это угроза жизни, согласись? Вот Тебя как звать? Мне Мак звать. Хорошо, Макс. 248. Видимо а, человек. это ли 248? за что? За что? За что? Поясни, так, я не знаю в вот, этой а ситуации, как вы там за рулите. А не что ты когда мне говоришь, не надо ее трогать? Я ее за ее же наказал. Вот она вот такое сказала. Значит, она должна понести отверстие? Так или нет? Вот сейчас человек приехал, он по симке был лишен водистого стадиона. Валя его мама, наверное, знает, что у него, да, Сережа, сын. Он сейчас, чуть не сбил этого человека. Я его попросил, он говорит, что иди на Ты, как не б***ь, ты где, Ты ничего не докажешь. Так и сказал? Понимаете? Он юрист. Так и сказал? Как как как он, он, за... За... Давай да, остальных отобезал. За своих, за это Ну, поедешь отобрить. тоже тогда сейчас в отдел и будешь их защищать. Сейчас приедет наряд полиции, все поедем в отдел. 172. 172К. В сумке, вот такая пачка документов, написано заявление. Я заставлю, я пойду к начальнику МВД, я пойду и вышу. Я заставлю, чтобы Вадика оттуда не выпустили. За вот эти все оскорбления и за все остальное. У меня в телефоне 6000 скриншотов. Не понимаю, Подожди, что подожди, он лучше написал. Он еще написал? Он что написал? Он он, спасибо. Он он лично выходит. сам. Он, он родственник ходит? Да. да? Лично сам написал, все сделал. Да. У меня есть его объяснительное в отделе полиции, что сказал, Макс, да, Макс, это я Макс, написал. Макс, Понимаешь? Макс, Макс, Спокой, спокойно общайся. Ну вот поговори не, с ним Не махай руками, не махай руками, спокойно общайся. Поговори со своей бабушкой, какое она сообщение прислала. Что за угрозы там были, какие оскорбления были. Больше шести минут сообщения. Долго она его диктовала. Ну поинтересуйся у них. В таком ты напишешь заявление, сделай там там страф, я не знаю что это сделать. Небольшой штраф а сделаю. Не я буду, что буду до уголовки, да Нет, ну хорошо, давай, да, но станет легче. легче станет, да? да. Потому что не будет вот такого количество человек, к не зная меня, бить. Нет, а, не не, а не потому что подожди, подожди, ты моим родственником сделаешь что-нибудь. Я М. тебе ничего не сделал. А почему тут ну, я сделал? Не ну Нет вообще. Да, хорошо. Да, ладно, вот. Пойдем давай, Подожди я подожди. Меня как зовут? Меня Толик зовут. Толик, пойдем к нему. А мне даже не надо. Нет, не Толик. Просто говорю. Вот ты задал вопрос, что они я тебе сказал, что Пойдем уводить. Да что нет. я ему сделал? Почему он меня оскорбляет? Подожди. Почему Давай твоя так. бабушка смотри. оскорбляет нас? Давай так. Как? Как? Вот смотри. твой родственник, да? Там, да. Он, пускай он родственник, другой родственник. Кто-нибудь засадил их там, топит конкретно там, начал угрозы, там не угрозы, потом заявление писал все такое. Тебе легче потом стать тебе не легче станет. Правильно? Потому что ты, он, <къех> свои кто-то моих русских. Смотри, вот ты мою бабушку топишь. Да, Мать, да, нет, я не, ты, не топлю, вообще говорю. Нет, нет, нет, подожди, ты нет, ты заявление остановись, пишешь, остановись, заявление пишешь, то Остановись, остановись, пожалуйста. Давай сначала начнем, да? С самого начала. Кто что начал, да? Я занимаюсь так. приютом. Вадик стал эту группу по мобилем и пишет, всякую ересь. Вот они, бривадеры, вот их надо на кол посадить, их там надо убить, сбить, взломать ворота, там, отпустить собаку. У меня есть эти скриншоты. Он меня ни разу не видел в жизни до этого. Мы с ним никогда в жизни не общались и не знались. Он почему такое пишет, что я тварь какая-то, что я мразь, скоти, что меня надо тут приехать отпи***ть. Может он меня Это дело ты считаешь? Ну пусть он выйдет меня если он считает себя правым в таком случае. В чем проблема -то? Я его не трогал, Мы... я знать не знал, кто это такой абсолютно. Я не знаю, кто это. Я его... сейчас вот реально его первый раз в жизни увидел. Я ему написал, не, типа, что ты такой, нахер ты так, ходишь? Он мне дальше начинает. Я говорю, у меня сейчас в телефоне 6 тысяч скриншотов. И добрая часть из этих сообщений это его. Ну это нормально, объясни мне. Я вижу, ты здравый пацан, нормально. У тебя голова есть. И ты ей пользуешься так, как она тебе дана. Вот он, видать, не пользуется им. Ты можешь себя объяснить? Бабушка. А, бабушка. Дайте, дайте вот нам... Это, это правильно? Нет, Ж Женщина считает. беременная. Он ее оскорбляет, Ангелину, супругу мою. Это да, нормально? Была, да. да. Это нормально, когда он ее оскорбляет? Я сейчас... да, я... У них Я детей. Что сейчас должен сделать? У них четверо Ты детей... Вытащить машины и У них четверо а детей? Смотри, у них четверо детей, на них в опеку написали. Это что такое? Я его не тронул пальцем сейчас даже. А по сути, как бы, да, он должен вытащить из машины, просто размотать здесь. Да, любой человек так сделал даже я бы так сделал. Вот, видишь, а ты мне говоришь за какую-то справедливостью, зачем я это делаю. Я их не топлю, они себя сами потопили. Да это базар, это хорошо, я понимаю все прекрасно. Просто то, что ты вот эту женщину топишь, и вот это, Просто я тебе говорю, да, я Я к твоей бабушке, даже, знаете, ее не знал, она написала, что я там какой-то тоже моральный у**. Не разу, есть и аудиозаписи, все, аудиозаписи вот с ее голосом. она его причем его сейчас даже я... на видео на этого не отрицала, что она это говорила. Зачем Она говорит, это разрушить тебя, ногами, говорит. Что мы плохого им Чего делали У это? тебя супруга беременна, да? да я ты ждешь ребенка, а тебе посторонний человек. Это нормально? Как ты считаешь? Максим, успокойся. Вот, вот, вот. Нормально. Ангелиночка, так? все, давай М? пока. Не-не-не, сейчас поедем в отдел. Сейчас полиция приедет, поедем. Ой, Максим, успокойся ты, ради бога. Я ты молодой, такой же энергичный, такой не, же я, заводил. Я, я, я серьезно воде, а? сейчас Андрей. поедем в полицию. Максим, никуда что? никто не поедет. Если не поедет? хочешь, езжай, пожалуйста. Но я не поеду, ну, вас понимаешь? Вас тогда из дома привезут. Да. Да. Прив... А за что меня привезут? За что меня, Максим, Есть привезут? за что. За что, за милый ваши мой? Сообщения. Да за какие сообщения? А я буду добиваться сегодня. Сообщения? Не надо будет. Я к начальнику ВД пойду. Он не выйдет сегодня из этого Максим, успокойся, ты ну, не не успокойся. Мальчик, успокойся. успокойся. Вы зачем сюда приехали а сегодня? Атон, ты провокация вот нормальный парень? надо меня меня я тебя не трогаю, ну, вообще ну, мы ну, с тобой ну, стоим на расстоянии, потом, понимаешь, мы с тобой не ругаемся даже. Нормальный парень, Максим, собаки боят ужасно, ты они что? уже жрать хотят. Да? Иди, Но вы зачем такую провокацию сделали? Да мы приехали. Я Ангелину, зачем мы хотела, приехали? Видеть? Ангелину да? хотела видеть. Ангелину хотела А вы знали, что мне? у нас здесь? Нет, я, я не, не знала, почему? потому что у меня телефона нету. Как вы, как вы сюда ехали, не знаю, что Настя. Я же Максим, не могу прийти мимо. к вам домой просто так, когда вас там нет или когда вы есть. Максим, подожди. Может, я проезжала мимо? Может, я проезжала мимо с двумя машинами, да. Максим, может, я проезжала. Не валял, у него студию. Максим, подожди. Есть Фото и видео, как вы здесь стоите. Да, Максим, ну ладно, что нельзя никому приехать и привезти, что то Ночь, это зачем? Ночь, это зачем? Посмотрите, только, пожалуйста. Это провокация, боя. Максим, зачем? подожди, Антон, Мощью подожди, зачем? вы же ночью может... кормите, до ночью, ночью кормится, кормятся, ночи, вы сказали, что? кормите собак. Вы... Да почему вы... не приехать, не, не... Он... не помочь, например, брали, брали, надо согласовывать, надо согласовывать. А? Зачем вы без спроса приезжаете? А, потом, когда я его... а если к вам кто-то домой без спроса приедет? Поговорим. Я разговариваю, и сел обратно, мужчина. ну поговоришь, выйди, просто пообщаемся, постоим. Максим, это когда было? Сейчас это было, вот сейчас я ему сказал. Давай поговорим. Он уже ничего не пишет и не лезет к вам, как я да? его отругала. Я сейчас помоги, зайду да, вчерашний. Не... Опять его комментарий. Опять его вот, комментарий. Вчера. Тебе лично прям. Нет, в группе помоги. А, я думала, что прям тебе лично он пишет. Так он в нашу сторону пишет. это пишет, он что он, мы в... такие. Он тебе ничего не пишет. Я знаю да, точно, ладно. что вот. я сказала, забудь вообще, я сейчас, не хочу Поедем это. в отдел полиции, я там предоставлю все и Все его сообщения я предоставлю. Максимушка, до свидания, Антон, да, ну, мы вы... еще увидимся, ну, я буду приезжать за вами. и кормить, Максим, а? я буду приезжать и кормить с тобой вместе, успокойся, вы, ты вы, молодой, вы в отдел ты, полиции, да, Максим, ну прекрати ради бога. Вот. Антон, до свидания. Всего хорошего. Всего доброго. До я не думаю, что ты выставишь меня там на этот. Я не думаю это. Мы с тобой нормально просто поговорим. Ты сейчас вижу, я буду. Да показывать. нет, не нормально. Я считаю это ненормально. Как ненормально? А вот так. Я приехала поговорить с Ангелиной, не с вами, понимаешь? Но... Вообще не с вами. Ну Итак, мы Поехали разговаривать с Ангелиной, когда вы не знаете, здесь она или нет? Ну Анту, вот это. Ей нельзя сейчас волноваться, неужели непонятно? А мы с ней хорошие, мы даже не... мы с ней хорошие, как? Человек Положению. Вы на себя Потому возьмете ответственность, покажите. если что-то случится с ребенком. Антон. А? Ты что орешь? Повышая голос. Ну, то... Меня ты... не слышит. Меня не слышат. И как как, как разговаривать? с женщина беременность. Она тоже вы повышает вы голос. Подождите, Мы разговаривали, разговаривали нормально. Она тоже повышает голос. Нормально общаемся. Антон, Сейчас нормально разговариваем всегда с Ангелиной. Я работала у нее полтора месяца целых, работала. Ну, а, понимаешь? Потом, а потом что случилось? А случилось? Я ушла просто-напросто, не стала работать. Полтора месяца работала с Вадиком кормили животных. А зачем вы потом гадости начали писать все Какие гадости стала вы... писать я? Ну, я? я сам слышал, аудио. Аудиобайл я слышу. Говорили. Хоронила там всех. Мне просто жалко было. Поэтому я так и кричала. Вот так, милый мой. Это страшно видеть вот эти животные, когда придешь, 42 щенка мертвые. Это страшно Откуда просто. Они там Откуда они Откуда? Когда Ангелины в Сургуте не были, было. В тот были, момент. Был ну, были, Ну, были-то были, я знаю эту историю. Ангелины не было в тот момент в Сургуте. Да. Ангелины в Сургуте не было. Она была в Москве в то время, Подожди. когда привезли этих 60, сколько там, 40 щенков. 40 щенков. Ну, и а там почему, вы ее... Были вот да, так, а почему были? вы ее обвиняете? Эти животные. А вы ее-то почему... Она их убивала. Но она не убивала. Она за свои убили. деньги продавала. Они были этот закрыты приют. вот так. Кем, Кем они а были? Я откуда знаю, кто. Ангелины закрыл? не Но было Ангелина в субботе ведь... тогда. Дай минуту. Дай, пожалуйста, Подойди, пожалуйста. Нина Анатольевна, да, да, пожалуйста. я вам хочу рассказать, что сегодня произошло. Я об этом размещу видео. Сегодня угу. Максим совершил геройский поступок. Угу. Мы ездили на... в лес, и мы случайно услышали, что этот ищет щенок. Угу. Мы, увидели, а, ну да. мы увидели трубу диаметром 40 сантиметров, в землю закопано, и на высоте 2 метра туда, в, глубину, в глубине 2 метра, лежал щенок. Угу. Максим его достал оттуда. Молодец. Молодец. Он спас, щенка. Я Ангон я, я, замерзла я ужасно. Я он сегодня совершил геройский уменьше, поступок. Уменьше. Отпустите его, пожалуйста. Мы хотим да. ехать домой и спать. Антиночка. До свидания. Благодарствую. До свидания. До, свидания. До свидания. Что, не выйдет он, герой писать -то. Не знаю. Mm. А это что за машина? Mm, не знаю. Что, он ничего не хочет выходить? Не, а мне он ничего не хочет сказать. Вы контактами обменяетесь, он тебе и скинет, сам почитаешь. А он может почитать спокойно, у него что он написал? и скинешь, да и все. Сами что разберитесь вновь? между собой. Да ладно, завтра... Никто не хочет никого топить там, в полицию писать. Ну да просто это... надоело вот это. Я его не оставлю в любом Совершенно случае. Совершенно необоснованные претензии. Если на то пословится, вот он такой, вот поступает, я не оставлю его. Представляешь, будете, будет, давайте пять объяснить. Да, герой? А? Ты что Ничего сказать не хочешь? Ты а? а? что сказать не хочешь? Хотя бы можно не запивай от да? Только передо мной хочешь, вот так вот, что тебя попросили, извиниться, только так хочешь извиниться. Да не вы, это я ему сейчас сказал, извиниться не хочешь? Да, за каждое сообщение по отдельности будешь извиняться. За каждое. За каждое? Завтра в отделе полиции, тогда я тебя жду. Хорошо? Ты будешь там, будут журналисты, будет половина вот этой группы, помоги, и ты будешь за каждое сообщение в таком случае извиняться, если ты хочешь. Да, ты согласен на это? Так он же сказал, ты осознанно писал, что мы твари, мрэ, живоди, и все остальное. Нет, нет это потому что ты Да? из за девчонок они тебя чем поманили-то? Потому, они, хотят, порядок они порядок хотят. Да, они хотят а быть. ты углубись тогда в этот вопрос, прежде чем вот такое писать, такой непорядок хотят. Им написали вчера, если вы хотите помочь, вот сюда вот, поставьте перед воротами будки. И все. что они там написали? Мы что, деньги стопаем, что ли, Нам и все остальное. Нет, там Лена Розихина пишет, нет, нет, Мазур нет, нет, пишет, Дайана, там Диана Дайана, пишет. Дайана Крылова, здесь, да, там много кто пишет, понимаешь, в чем дело? Много кто. И людям говорят реальные вещи, а им похрену. Ты, ты, ты а кто виноват в том, что ты они пишешь таботили, оскорбление? Понимаешь, они тебя саботировали, бабушку твою, тетю твою саботировали, да, что вот мы такие плохие. А потом оказывается, что в итоге ты приезжаешь сюда, видишь меня первый раз в жизни. И тут же извиняешься. И я тебе говорю, выйди хотя бы из машины, просто поглядь. Даже вот родственник сказал, что да, если бы я тебе сейчас вот твой хлебальник, вот этот бетон разбил, я был бы абсолютно прав за то, что ты написал. И это правильно. Понимаешь, в чем дело? А ты побоялся. Ты даже из машины не вышел. Я тебе я тебя трогать не собираюсь, не нужен ты мне. Мне проще будет, что завтра тебя опять вызовут в отдел полиции и уже не выпустят на целый день. Это они. А что вы им-то подобаетесь? Зачем вы им подобаетесь? Макс, Макс, возьми слово, что больше так делать не будет. Да мне не надо слово, я сказал, пока вот его не привлекут, я не отстану. Меня, это, меня и так уже привлекали. Насчет что-то Путина там выполняет. А, да, ты тебя неправильно привлекли, я до уголовки доведу. Я говорю, ничего бы сказать, не хочешь? Ну говорит, тебе сказать, я говорю, да? А что тебе сказать? Я говорю, ну хотя бы извиниться. Ну, извини. Я говорю, так ты сейчас извини, говоришь, говорю, просто, потому что тебе замечание сделаешь, что надо, извиниться. Я говорю, ты готов реально за каждое сообщение, за то, извиниться. Я говорю, он, да? Я говорю, значит, завтра бы в отделе полиции, я бы я позову журналистов, говорю, придет, там Гелина, половина говорю, ты за каждое сообщение будешь там извиняться впереди. Почему ты докопался? Можешь... Здравствуйте. Да. Вы полиция, да? <свят> <свят> <свят> я полиция, да. Ну не видно же, ночь. Кто вызвал? Yes. Максим Зарян. Я Антон Николаевич Булгаков, журналист СМИ Камчатской регион. Что у вас произошло? Почему? Сейчас он пояснит, Подождите. Ну вас долго ждали, уже все уехали. Ну, я понимаю, у меня машина без спецсигналов, я находился на происшествии. Я телепортироваться не умею. Нет такого Время -то Минуту, подожди. Ну время-то есть, минуты подожди. Подожди сейчас. Дверь откроют и все. Хорошо, подожди, потом почему я Ты что, у тебя военник, что ли? Да. Покажешь фотку. А что ты там не рыжий? Рыжий. Черно-белый ты там какой-то. А, так... То ж надо, женщины ему сказали он, и он пишет не, это который тебя чуть не сбил а, как его фамилия? Лунев Сергей. Ну, Сергей вроде как мама у него, у него Валентина я так понимаю, что наверное он у него все-таки Сережа охренеть, это же надо такая. он по синке был лишен водительского удостоверения находился за рулем и неоднократно его останавливали а тут он находился за лёгком. По урожению едет у вас в результате не ездили? Нет. Нет, есть видеофиксация. Я в, в последний момент не... увернулся. Да, Если бы не увернулся, он бы меня точно раздавил. 76, 10, один. Значит, наверное, пытался? Да? Ну, попытка, совершенно нет. Попытка, не, совершенно нет. Да, это... говорите, а говорите, допустим, если бы ну, вот, по вам проехали, по ногам, это... Надо было тебе все-таки потерпеть. Не, не себе вы... потерпеть. Тогда его к уголовной ответственности. Ну, по мне однажды Беха шестерка, их шестой по ногам проехал. Да? Ну, я, я в Берцах был, вот это меня спасло. А в Касовках я бы не знал, осталось. Потерпеть, не себе потерпеть. Вот Иди какой? потерпи нет, за меня. Батальон до поездеживания части. Здравствуйте, хочу сообщить о совершенном преступлении о двойной попытке наезда водителя. На кого? Номер Константин. Подождите, давайте определимся. Там ДТП? Нет, двойная а попытка водителя двух человек. В последний момент увернулись и предполагают, что водитель лишен прав. Хотя он сел за руль и поехал, и совершил двойную, двойную попытку. На да, наезда да. на двух людей. Повреждение получили, Нет. Нет, в последний минут. По каком? какому адресу было? А, улица Базовая, тридцать четыредвая четыре. Какой автомобиль? Бмв, э, номер Константин сто семьдесят два. Анатолий Владимир. Сто восемьдесят шестой. Цвет белый. Он уехал где на месте? Он уехал. Это произошло в девять ноль-ноль примерно. Ой, двадцать один ноль-ноль. В какую сторону поехал Дереви? А, в сторону города. То есть это промзона. а uh -huh. он поехал uh -huh. в сторону города. Uh -huh. Так, а, фамилия Ольша, что делают? Uh -huh. участник? участник? На меня совершили ну, попытку наезда. И на Максима Зыряна. Что, блядь, ты... При... Что было в Сикаф или что там? А... Чего так произошло? Объясните ситуацию? Ну тут у приюта берегиня, то есть тут вот, у приют для животных берегиня, а... постоянно приезжает скандал, выстраивает некие волонтеры. И вот в этот раз из приюта постоянно посещает собак, ну я предполагаю, что посещает. Уже 37 собак за да, этот год было изъято некими людьми. Ну, а там бы есть охранники или еще? Нету, то Нету, нету, нету. То есть нам позвонили, ну тут ребята находились, позвонили, сказали, четверо ну, человек приехали, и что-то проникли на территорию, и mm -hmm. что-то хотят. Вот, мы приехали посмотреть, что это такое. Ну, ребята просто на нахамили, нагрубили, и при попытке ну, уехать попытались совершить наезд. Uh -huh. Понятно. Так, данные ставьте ваши. Антон Николаевич Булгаков. Где же я Процесс домашняя? Процекомсовальский 2116. Телефон 66744. Ну все, ваше сообщение я зарегистрировала. Ага. Вот, передадим группе розыска, будут расследовать. Ну да, я предлагаю. Нам... Сейчас передадим а, по радиостанции. Да, примите Видит, меры, да пожалуйста. Ездить. Примите меры, пожалуйста, а -а -а. потому что человек без прав и, возможно, еще какое-нибудь преступление может совершить. Хорошо. Благодарствую. Зарегистрировалась.